Добрый день, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Дивный Сад и в этом видео я хочу с вами поделиться своими результатами про павловнию ну и конечно рассказать, почему не растет павловня вот это павловния войлочная, о которых я рассказывал в своих видео высажена она 15 марта, сегодня у нас 29 мая и вот с того момента, когда она зашла, это примерно две недели прошло она находится сейчас вот в таком состоянии. Ничего не меняется. Уже прошло больше двух с половиной месяцев. Не знаю, какие причины могут быть ее такой остановки в росте. Сначала я думал, может быть, это связано как-то с вермикулитом, в которых я их высаживал. Но высадив вермикулит, совершенно другие семена присланы мне позже. Я, есть также видео, где я рассказываю о том, каким образом я вот в такой контейнер посадил 28 апреля. И вот примерно прошел месяц, и половня вот в таком сейчас состоянии. То есть она совершенно кардинально отличается за месяц от той, которая выросла в контейнерах, посаженной 15 мая. Здесь они уже достаточно большие, не все, конечно, зашли, но разница очевидна. Какие выводы я сделал? Скорее всего, возможно, семена, э, которые мной были заказаны вот эти, они э, не свежие. Как один вариант. Я утверждать это не берусь, точно сказать не могу, не знаю. Также я не знаю, какая может быть причина такого вот остановки в росте. Просто они остановились, стоят на месте никак не двигаются ни туда, ни сюда и не погибают, причем находятся в таком состоянии. Такое ощущение, что какой-то включился механизм ожидания. Только ожидание чего не ясно. Здесь же идет активный бурный рост. Это в принципе видно. В дальнейшем я сейчас буду пересаживать это в стаканчики. Видео, в принципе, о том, как я пересаживаю, есть на канале. Дополнительно я снимать это не буду. И они дальше пойдут развиваться и расти. Что в принципе нужно. Здесь в этом контейнере я хочу показать свой небольшой эксперимент Попробую, Я взял вот такие вот из другого контейнера. Павловни высажены 15-го и решил использовать для этого торфяные стаканчики. Взял контейнер. Здесь их достаточно большое количество помещается. Можно 20 штук и можно очень удобно их переместить. А потом, как я думал, я бы их взял и спокойно, без повреждения корневой системы пересадил уже либо в горшочки, либо в грунт. Но с чем я столкнулся? Так как я создавал для Павловни, в принципе, на первоначальном этапе после пересадки парниковый эффект, закрывая крышкой. Вот таким образом. Здесь как раз достаточно места для развития на первом этапе. Но я столкнулся с другой прич... проблемой, которая возникла. и... В принципе, считаю, что нельзя использовать торфяные стаканчики вот конкретно под данный вариант. Это развитие грибков. Вот посмотрите, я сейчас отдельно видео демонстрирую, что произошло с стаканчиками. Они находились, вот сейчас покажу, и видео демонстрирую. Они находились во влажной среде, закрытой по парниковом эффекте крышкой, и в итоге они все покрылись вот этой плесенью. Плесень покрыла все. А, Причем я не знаю, что это за плесень, но земля, а, точно такая же земля, она не покрывается песней в обычных пластиковых стаканчиках. То есть я делаю вывод, что это идет именно из а, торфяного горшочка. То есть там какие-то а, эти заложенные, ну там уже присутствуют. И они дали просто бурно активный рост при попадании в определенные То есть здесь влажная среда. В итоге часть а, половни, она... Ну, в этом контейнере нет конкретно, а в других она погибла. Ну, здесь вот один погиб, а здесь вот один. Ну, два или три здесь погибло, да? И при этом я пока оставлю, я буду наблюдать, как она будет расти, развиваться. И вот эта половина, которая с 15 марта. И посмотрю, может быть, в других условиях, если плесень не повредит их, Тут в других условиях, возможно, при большем объеме земли или грунта, или еще что-то, она дальше пойдет развиваться. А так, пока я наблюдаю, особого движения, роста и развития нету, и вполне возможно, что, утверждать не берусь, что она дальше развиваться не пойдет. Поэтому какой общий вывод я сделал по семенам? Подходите к выбору семян очень тщательно, потому что это основополагающий фактор – Получение в дальнейшем хороших, крепких и здоровых саженцев. Это раз, во-вторых, это огромное количество потраченного времени. Ну, покупайте у проверенных продавцов, которых вы лично знаете, либо через знакомых узнавайте, находите, либо по рекомендациям, потому что вот то, с чем я столкнулся, я просто набрал на авито и купил в итоге получил вот такой результат но при этом другие семена мне прислали в подарок были высажены гораздо позже и они уже дают активный рост при этом хочу сказать что не все семена из этой партии оказались в таком состоянии часть семян из этой партии были много рассажены и они достаточно активно развиваются дальше и растут и я сейчас вам покажу какие размером саженцы сеянцы уже у меня на данный момент на 29 мая а, получились сейчас я достану вот, так, вот такая половина у меня сейчас высаженная мною я дату здесь не помечал когда это высажено, но это примерно им э, сейчас наверное полтора два месяца общей сложности ну, может быть два с половиной если э, от семечки считать Вот такие получились у меня сиренцы красивые примерно уже практически 20 20 наверное 5 сантиметров они высотой вот такие вот они не знаю на видео наверное продемонстрирую видно и они очень хорошо дальше развиваются листики очень приятные на ощупь такие пушистенькие такие мягенькие вот такая павловня у меня сейчас это павловния самая большая, которая выращена сейчас на данный момент именно в горшочках потому что я высаживал в открытый грунт ее и в горшки, есть видео на канале где я высаживал, она была меньше гораздо размера была высажена меньше также будет чуть позже на канале видео о том, каким образом павловня была высажена в, гряд, в грядке после этого Резко упала температура, и она попала, можно сказать, так под переохлаждение. И есть видео, о котором я рассказываю и показываю, что произошло с половнями. Ну а на данный момент все. Все, что я хотел в этом видео, я вам рассказал, с вами поделился. Вот такая красивая половня. Очень я рад своему результату что она так хорошо развивается. Я думаю, что все в комплексе меры, которые я предпринял, в том числе и подго от подготовки земли, и выбора э, семян и способа проращивания, они дали свои результаты. Теперь следующим огромным этапом это э, проанализировать весь э, сезон вегетации и какая же она на самом деле вырастет у нас в Нижегородской области какой высоты достигнет, как будет развиваться, потому что я сажал, допустим, в грядке, она изначально, там земля не полнародная, то есть не вот там специально подготовленная, она подготовлена специально только вот в стаканчиках, а дальше она будет развиваться на земле, уже используя те ресурсы той, той земли, составу той почвы, которой она будет развиваться. Будем смотреть, наблюдать. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если хотите вовремя получать уведомления о выходе новых видео на канале, нажмите на колокольчик справа внизу. На этом все. До встречи в новых видео. Пока!